снял его. Кажется, мы уже давно ждем. Директор Джонс занятой человек Густав, он свяжется с нами как можно скорее. Нет. Я на днях услышал забавную вещь. Густав, пожалуйста, мы можем просто здесь посидеть в тишине. Да, конечно, извините, доктор Бак. О, а знаете, что ускорит время? Мы можем поиграть в игру «Я шпион», и я буду первым. Я смотрю на вас через свой шпионский глаз. <связывая> слава богу. «Привет, вы двое. Спасибо, что так терпеливо ждали. Сегодня был абсолютный хаос. Амелия, ты отлично выглядишь. Мне нравится, что ты делаешь с волосами. Всегда приятно пообщаться с самым умным исследователем в нашем отделе. В любом случае, чем могу быть полезен?» «Рада видеть вас, директор Джонс». «А, директор Джонс так старит меня». Я здесь, чтобы напомнить вам, что Густав будет переведен в ваш отдел специально для работы на scp 10.20. Я знаю, что обычно вы рассылаете письма всем новым сотрудникам с уровнем допуска 3, но я подумал, что поскольку мы находимся в одном коридоре, вы захотите объяснить ситуацию лично. Отличная идея, с удовольствием расскажу. Итак, Густав, на этом наша совместная работа заканчивается, по крайней мере сейчас. Для меня было большой честью быть вашим учеником, доктор Бак. О боже, вы не переезжаете на другую планету, просто в другой офис. Бегите, доктор Бак, ваш драгоценный протеже в надежных руках. Очень хорошо. Спасибо, директор. О, не за что, и давайте не будем чужими. Позвоните мне, и мы как-нибудь встретимся. Серьезно, я жду слишком долго. Она та еще штучка. Пошли, Юсеф. Я Густав. Неважно. Так ты уже заполнил документы на перевод? Да, директор, отправил несколько дней назад. Но, как ты можешь видеть, у меня тут много дел, Гаррет. «Я Густав, сэр». «Ладно, как скажешь». О, а вот и оно. Ты не так давно здесь работаешь. Как тебя так быстро повысили до третьего уровня допуска? У тебя есть мама или папа в совете О5?» «О, нет, сэр, ничего подобного. Высшее руководство было впечатлено работой доктор Бак и меня во время нарушения изоляции. И эта должность оказалась свободной. Это было просто очень вовремя». «Позвольте угадаю, вы хотели работать над scp 1020 потому что в детстве были одержимы снежным человеком?» «Получается, да?» «Очень оригинально». «Простите, сэр, я чем-то мог вас обидеть?» Вы имеете в виду, кроме того, что вы полный имбицил, которому так легко удалось устроиться на очень важную должность? Нет, не особенно. Давайте просто перейдем к делу. SCP-1000. Да, сэр, я прочитал все сообщения СМИ и свидетельства о Снежном Человеке. SCP-1000? Да, извините. Все сообщения СМИ и доказательства об SCP-1000 конфискованы из-за возможного заражения SCP-1000 F1. Но я полагаю, что при наличии достаточного времени я смогу разработать костюм, который защитит нас от его аномальных эффектов. Слушайте расу. Я Густав, сэр. Забудьте все, что вы знаете об SCP-1000, хорошо? Вы без сомнения читали о том, что вид, который гражданские называют Бигфутом или Снежным Человеком, это ночные всеядные обезьяны с интеллектом, сходным с интеллектом шимпанзе. И что SCP-1000F1 это генетическая болезнь, которая уничтожила почти 99% их популяции. Но это ложь. Каждый экземпляр SCP-1000 умен, так же умен, как большинство людей, а в вашем случае, возможно, даже умнее. И они вымерли не случайно. Это было исчезновение. Исчезновение? Из-за чего? Людей. Что? Как? Вы знакомы с организацией, известной как Дети Солнца? Нет, сэр. Когда-то они были изгоями, дезертировавшими из руки змея. Они рассказали нам историю, в которую невозможно было поверить, пока она не оказалась правдой. Несколько тысяч лет назад обезьяны, которых мы называем «Сцепи-1000», развивались вместе с нами. Мы ходили днем, как и сейчас, а они ходили ночью. Они были нашими ночными братьями и сестрами в тени. Но пока мы были бродячими охотниками-собирателями, они изменились. Они создали орудия труда для сельского хозяйства, одомашнили животных и построили стабильные поселения. Когда человечество замерцало на солнце плейстоценно, популяция SCP-1000 взорвалась в ночи. Они покрыли планету десятками миллиардов. Они создали вещи, которые мы до сих пор не можем понять. Некоторые из них сейчас даже классифицируются как SCP, такие как SCP-2932 и 2511 Они заставили деревья и хищных птиц вырасти в быстроходные корабли. Стадо животных превратились в цепи, кусты в летательные аппараты. Из насекомых и голубей они сделали вещи, эквивалентные сотовым телефоном, телевизором и компьютером. Дети описывали огромные сияющие города с гигантами, Гигантскими летающими кораблями из слоновой кости и паучьего шелка, простирающимися по небу. Мы избегали их поселений так же, как сегодня дикие животные избегают наших. Они видели в нас феи или гномов, которым приписывали сверхъестественные способности, говорили, что мы поедаем плохих детей, пока они спят при свете дня. Они оградили наши сокращающиеся дикие популяции в оранжереях, объявив браконьерство вне закона. Но в подполье употребляли наши кости в качестве афродизеков. Затем цивилизация пала. И мы сделали это. Под нами я не имею в виду фонд. Под нами я имею в виду человечество. История, мягко говоря, мутная. Якобы лесной бог-мудрец проявил к человечеству благосклонность, одарив нас инструментами мастера и научив пользоваться ими. Мы просто не знаем, какова правда. Каким-то образом мы приобрели технологию. Реологии SCP-1000 с их помощью спровоцировали смену доминирующего класса, в результате которой человечество стало доминирующим видом на Земле. Мы уничтожили 70% населения SCP-1000 за один день. День цветов, как назвали его дети. Якобы в тот день расцвел каждый цветок, а наши враги умерли во сне. Но мы пошли дальше, чем просто убили их. С помощью нескольких наиболее извращенных устройств, SCP-1000 мы свели выживших с ума, заблокировав высшие функции оставив их тела на произвол судьбы, как обычных обезьян. Мы уничтожили их живые машины и сожгли их огромные сияющие города с помощью ее оружия SCP-1000, которое превратило все в пыль, чтобы потом развеять по ветру. Мы не оставили никаких следов, даже собственной памяти. Мы обратили одной из орудий на самих себя, уничтожив все знания об SCP-1000 величайшей цивилизации, которую когда-либо видела планета. Лишь немногие люди защитили себя от этого эффекта, сохранив запретные знания, на всякий случай. Остальные вернулись к жизни охотников-собирателей, ничуть не поумнев. Это приводит нас к сегодняшнему дню. Вы сможете прочитать дополнительную информацию об этом в документации третьего уровня, но я расскажу вам краткую версию здесь, лично. SCP-1000 каким-то образом восстанавливают свой забытый интеллект и знания. Возможно, они никогда не теряли их по-настоящему, мы не знаем. Вот почему постоянно увеличивающееся число наблюдений снежного человека вызывает беспокойство. Вот почему их попытки вступить в контакт, пусть и цивилизованный, вызывают еще большее беспокойство. Вот одна из единственных записок, написанных на человеческом языке. SCP-1000 такие же, как и мы, и именно это делает их такими опасными. Мы стерли их из истории и памяти. Мы растворили их цивилизацию и уничтожили большую часть их вида. Так спросите себя, если бы у них был шанс, что бы они еще сделали с нами? Тревор. Я Густав.